Если мы убеждены в собственной ограниченности, то и действуем как ограниченные человеческие существа. Отбросив это дурацкое убеждение, мы сразу же начинаем действовать как существа без ограничений. Вы очертили вокруг себя круг. Так делают цыгане. Они постоянно движутся, как кочевой народ. Когда старшие приходят в город, они очерчивают круг вокруг детей и говорят «Сядьте и сидите, вы не можете выйти, круг волшебный». И цыганский ребенок не может выйти, невозможно. Потом он становится взрослым, становится стариком, и даже тогда, если его отец очертит круг, старик не сможет из него выйти. Он верит, а если верить, заклятие действий. Вы скажете, что с вами ничего подобного не получится. Если кто-то очертит вокруг вас круг, вы тут же из него выпрыгнете. Ничего не получится. Но этот старый цыган, он был обусловлен с самого детства. Для него заклятие действует. Для него оно реально. Потому что реально то, что действует. Нет другого критерия реальности. Таким же образом любое ограничение – это идея. Люди держатся ошибочных убеждений и вследствие этого ошибочно действуют. Они сталкиваются с убеждением и продолжают его подчеркивать. Из-за него я действую ошибочно. Заколдованный круг замыкается. Они становятся еще более ограниченными. Оставьте эту идею и забудьте о ней. И это только круг, который вокруг вас очерчен. Вы очертили его сами или вам помогли другие?